Кошечку закрой, блядь, дует, сука. Я, блядь, уверен, что этот пидорас жужжащий где-то здесь сидит и тупо убирает <с>. надо мной. Ебучий комар, блядь. Погнали. Ч это? Ну погнали, а что это? Сейчас увидишь. Ебанись, это что такое? Короче, тут ты превращаешься в предметы. Аааа, oh, high-n-seek. Uh -huh. oh. ты... ты в кого-то превратился? Uh, а ты? Не, oh. нет. Я, я нет. Я веду на тебя охоту. А я. А как превращаться? А, ну -ка погоди. А, все, я понял. Я не понял, нахуй. Я в какой-то локации, в которой я, блядь, не могу выйти. Кто? Все, я превратился, ищи меня. Бля. Страшно, очень страшно Мы не знаем, что это такое Если бы мы знали, что это такое И кто победил? Я победил Понятно, знаешь, кем я был? Я был тремя кусочками сена На, на втором этаже, блядь. Ой, блядь А мне выйти надо отсюда, да? О, так это я прячусь Опа, а я сейчас, короче, спрячусь А, и тогда... а как мне выйти? От... А, мне только Я спрячусь, и у тебя откроется тогда А, все, понял Ага, все, вижу. Шопа, скуда? Где ты, блядь? Ну ты думай. Ты где-то в доме, да? Не исключено. Ты, блядь, не в доме, нахуй. Блять. так много предметов, сука. Блять, да где ты? вот гениально, да, спрятался. Охуеть, Я бы, сука, не нашел никогда. Отвечаю, блядь, я бы, хуй, когда нашел. О, моя очередь. Ты пизда, отвечаю. Ты в какую-то хуйню маленькую превратился, да? Не исключено. Сука, говной ты ну-ка, погоди. Я не менял, хотя мог бы. Ебать, ты где, нахуй? Ты где, блядь? Ты, б... ты бомбу кинул, что ли? Да. И чё, получилось? Нет. <смех> Ты бы увидел. <смех> Блять, пошел нахер. <смех> <смех> Сука. <смех> <смех> пошел нахер. Пошел ты нахер, козел. Какого хуя банка бегает, блядь? Я охуевшая банка, которая от тебя съебется сейчас. А, ты поменял это? Да. Причем охуеть как вовремя поменял, ты бы знал, блядь. О, время вышло. Да. Бля, давай еще раз. Давай. <свят> Знаешь, кем я был? Я был подушкой, сука, рядом с этим, с креслом. <свят> в зале, блядь. Я думаю, самое идеальное это динозаврики, но это очень палевно. Ну да, сейчас можно посчитать, сколько динозавриков. Типа 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 18 динозавриков, Все, иди на тебе. Ебать. Ты бы знал. И вот если я сейчас превращусь, то в ахуй в... будешь. В... В... Ты все вот в этих в бревна да блять Ти... а хуй тебе о такой понял да хуй тебе почему не третий раз подряд блять ⁇ <соценно> потому что ты лох блять сука <соценно> тому что ты лошара о все заебись Фу! Еба... а ч ⁇ это а я думаю я блять этот я думаю, я меньше, чем я ну, чем стал. Все, я спрятался, короче. Окей. Okay. Сейчас ты как назло, да, в этих динозавриков. Ты че, к динозаврикам побежал? Да. Сука, зачем? Так лучше. Чё? Ты прям вообще приглушенный сейчас слышен был. О, значит, ты, Походу, ты в самой жопе. Походу. Пока я слышал, как ты поддержал. Сейчас увидишь, блять, бегущую хуйню, блять. О, я вообще в охуенном местечке. Бля. Но я тебя не успел заметить. И слава богу. Ого. Блять, это. А, ладно. А кем ты был-то где? Я был баночкой в цветочках. Ты рядом с ними пробегал, блядь, раза три. Пиздец. Ты опять в доме, что ли, сука? Так, стоп. Я здесь уже был. Так не понял подожди блять я могу быть на крыше ты, ты охерел что ли на крыше он может быть да, я блять максимально близко ладно, к тебе. ладно. не убивай а только беги к тем бочонкам которые ты обстреливал помнишь каким бочонкам баки которые ты обстреливал возле монетки и чё ты здесь да да а теперь внимание подойди к ним Блять, не успел. О, блядь. ВК. Я в ВК уже. Это пиздец. Ты, какого хуя? Я не понял, блять. Ты, блядь, охуел. Ты понимаешь, что ты обстрелял, сука, тут все, но не меня. Какого хер? Ты был вот этой ебучей бутылкой, блядь, за мусоркой. Серьезно. Это банан. Это ба. Нет, у меня тут. А, ты бананом был за мусоркой, еп твою так, я пойду чекать то, в что я буду превращаться. Ты очень самоуверен. Я тебя отомщу, короче. Да, ты бы лучше это. Да, короче. Нет, только не я. О, не я. Соси писю. Туби не повезло, братишка. Туби очень не повезло. Так. Чуть маленькая, блять, маленькая, чуть надо маленькая, маленькая, блять, надо чуть маленькая, сук. Пиздец тебе. Ты меня тупо не найдешь. Отвечаю. Все, ищи. Я тебя не вижу. А видел? Нет. <свечу> Я слышу, как ты стреляешь. Куда ты стреляешь? Зачем? Зачем ты стреляешь? Тебе все равно не выиграть. <свечу> так, что это было? Там еще две минуты осталось, уже нет? <свечу> Я сама вытянул. <свечу> <свечу> Олень. Моя очередь. Ой, искать тебя. Я тебе скажу так, это сейчас будет максимально беспалено. Ну да, ну да. Максимально беспалено. Окей. Так. Ну погнали. Ага. Фу У меня же, конечно, будет максимально беспалено. Мне даже тебя искать не нужно. <с> <с> Дебил, блядь. Ты, блядь, опять в доме заебал. <с> Где ты, сука? Ты опять во фламинго превратился? Не, исключил. Ну-ка, блядь. Сука. Сука, Пошел ты нахер козел. Блять, сука, не, ну это было просто. Эй, hey, всем привет, ребят. Хотелось бы поблагодарить вас за то, что смотрите и попросить вас о маленькой услуге. Каждый новый ролик, это не просто ролик на отъебись. С каждым новым видосом по форточке я стараюсь придумать новый веселый и смешной монтажик. Но, к сожалению, это не так просто, и на то есть две причины. Первая, это сама запись. Мы играем и записываем в основном ночью и играем мы по 2-4 часа. И так как мы играем почти каждый день, то я стараюсь записывать все, чтобы не упустить веселый или смешной момент. И тем самым материала у меня накопилось уже прилично, и я попросту не успеваю все монтировать и выкладывать. Вторая причина, это уже монтаж. Представьте каково из 2-4 часов выбирать материал так, чтобы видос вышел минут на 15. В итоге над каждым роликом, даже если он будет идти 5 минут, я работаю по 2-3 часа в день, с ума выходит где-то 5-7 часов на один ролик, а иногда и больше. Так вот к чему я. Если вам понравился ролик, то подпишитесь и поставьте свой царский лайк, так я буду знать, что трачу время не впустую. Ну а на этом все. всем спасибо за просмотр, до новых встреч.